Всем привет, меня зовут Валерий и вы на канале. Давайте поиграем в что-нибудь, что найдется в моей масштабной библиотеке. И это игра про космос, где будем выживать в космосе, с космонавтом от создателей Матрицы. Сейчас не слышал никаких новостей. 22 награды. Поиск этого шрифта занимает половину времени разработки. Режиссер. Здесь вообще не нужен. Курение. Ура, цензура. Так. Угу. Пусть курят, да? Но курение это зло и убивает людей. Давайте. Пусть курят. А вот и снова ты. Ты успеть подумать, как нужно себя вести на допрос? Напомни ему R2-D3. А чё не R2-D2? Ты рассказать нам все, что знать из самого начала. И не пытаться лгать. Подтверждать. Я вообще ничего не знать. <связь> Упс. Ты рассказать все сначала или насилие? Ты сказать, что летит похороны на лайнер, взорвать радикалы зеленой вселенной? Подтверждать? Зеленский? Да, иди в, в ОПУ. Ты рассказать все сначала или насилие? Ты сказал, что летит похороны, на лайнер взорвать радикалы зеленая вселенной. Подтверждать. Кто такие зеленая вселенная? Я ничего не говорить. Не буду. Ты рассказал все сначала или насилие. Ты сказать, что летит похороны, на лайнер взорвать радикалы зеленой вселенной. Подтверждать. Ой, ладно, я тебе расскажу, как вот, как все было, как на душе расскажу. Так, мы продолжаем играть. 2073 год. Хотя мы сейчас в 23-м живем. Космический лейнер... Лайнер. Без названия. Так, кто у нас тут? Упс. О. Точно на похороны. Родственник. Зеленая вселенная. Брокколи атакуют. Дуля! <свеси> вот так вот гибнут в космосе космонавты. Вот это взрывы. Затерянные в космосе. Глава номер один. Мне не могла быть логотип, не могла смотреть на челнок из космоса, рассказывать правду, подтверждать. Тебя художественно приукрасил, что тут не нравится? Ему нравится, он стоит, жует попкорн. Зеленая вселенная, брокколи, атакую. Ай! Ну вот так вот. Космонавт, немного приукрасил из-за этого опять получу по морде. Но ничего, будем выживать и смотреть, что у нас далее. Так, жвачка, курица. Приветствую. Я ваш дитв в мире космических похорон, функционирующий в вашем траурном скафандре. Прежде чем начнем дальнейшее общение, подтвердите. Левая, правая рука, фонарик, развернуть предмет. Так. А что нам надо так ширинка взять предмет ускорение вниз стабилизация инвентарь достижение к себе та та прекрасно вы попали в нестандартную ситуацию всемирное похоронное агентство брэсиш гордится своей безупречной историей но ваша смерть может привести к репутационным потерям компании в связи с этим вам пред... для затыкания Руки, необходимо без сквозных отверстий При подборе полезных предметов вы можете распихивать их по карманам, называя это инвентарем, если угодно. Да, Курицу-то убери. Для затыкания необходим объект без сквозных отверстий. Достаточно так. Жвачку Возьмите жвачку в рук, налепите ее куда-нибудь кроме лица. Вам полагается поощрительная фраза. Это впечатляет. Вы почти победили.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 Ну ладно, пусть будет сентябрь. <свист> так. <свист> Чем мы без скафандра сейчас ходим? Так, использовать это что такое? Угу. Так. Что это? Какие Брессидж какие-то. Брессидж. Почти целое можно поупражняться в ней или засунуть в вентиляцию. Упражняясь в ситуации. В суициде. Ага. Ну, возьмем. тут? Так, сигареты. Как космос, но не космос. Возьмем. Так, что это у нас? Зеленая вселенная, брокколи атакуют, ра та та -ра та та та Брокколи. Активисты зеленой вселенной снова требуют запретить сохранение в космосе любых видов мяса. Тромкий а... заголовок, но вероятность крушения лайнера из-за террористического... Так, это что у нас? Это у нас схема какая-то. Потопной схемой был завален весь где-то в гараж. По ним даже хомяк сможет собрать все вертолеты. Было бы желание. И Когда вы обнаруживаете новую схему предмета, она автоматически добавляется в память. Так, книжечка. Книжечка. Вашего комбайна на кухне, где при наличии. Чувак! Чувак, натуральный. Необходимых ресурсов вы сможете создать этот предмет. Вероятно. Так. Глотни мечту. Кородрык. Темная. Как Кока-Кола. Дедуля. Эх, дедуля. Так, что это у нас? Акурок. Взять. Так. Это что у нас? Вставить кассету? Кассет у нас нету. Так. Использовать диктофон. Лето. Лето 2008 -ое. Верните мой 2008. Взять. Так, не забывайте покормить курицу. Курицу надо будет покормить. Так. О, 34, 31, 3. А, ц, О! Дед дом. Так, может домой позвонить, да? Дед номер, где телефон. Придется выйти в космос. О, дедуля. Мужик. 2030-й. Эх, дедуля. Милаха. Этик. Взяли. Да, чё. Да. 5 килограмм. 13.02. Сантиметров неизвестно. Не измерили. Линейки не было в тот момент. Под рукой. Давайте дальше. дедушка. С днем рождения деда, мужик. Это меня, мужик, зовут дом. Дом, милый дом. Так. Отдых не требуется. Так, что у нас... А это мой первый селфи, я когда убегал от петуха с шабухой в руках. Эх, были деньги. Это я, короче, пошел в первый класс. Космическая О. Лисея, наверное. А вот петух, который хотел у меня шавуху забрать. Может петуха запечь? Ладно. Дальше. Ткань. О, система полет. сброса отходов повреждена и функционирует в обратном режиме. То есть может вообще... засасывать пролетающие мимо челнока объекты при переполнении бока. Здесь что-нибудь работает? О, спирт. Спирт нам нужен физика. О, гид по выживанию. Так, кассета есть. Так, интернет не работает. Вставить кассету. Так, гид по выживанию. Отлить или не отлить? Так, космос осен и непредсказуем. Хомяк. Совет 2. Писать в комбез тоже нельзя. Так. Ток тоже опасен. Понятно. Бедная курица. Или петух. Да простит меня, дедушка. За что за секунда? обосол конец так ладно нам что-нибудь делать надо снаряжение инструменты предметы ресурсы объекты мы посмотрели уже кино так, может быть, э, так. Открыть. Некраса. здесь вот этот хлам аккуратно сложим. Будем э, выживать, как выживальщики. Эх, календарь, календарь. Это тоже уберем. Курение убивает. Это мы оставим. Физику тоже нам не нужна. Так, что это, бегущий мужик? Сложим газету, сложим. Это оставим. Так, теперь что нам? Ну, давайте выйдем в космос. Тем более, можно... О-о-о-о! Обнаружен источник повышенной радиации. Вероятно, это центральная зона. Ой, я что-то взял. Радиация убьет вас мгновенно. Да ладно. их так, вижу кислород у нас. А чё у нас? Ничего нету? Так, какие-то пузырьки собираем. Опа! Опа, я уже все. Я, я уже не хуже Юрий Гагарина. Дядя Юра, ты видел, что я сейчас творю в космосе. Какашки ей-то собираю. Так. А -а -а ладно. Так, что у нас? 26. Пойдем домой. Эх, тачанка, раз, тачанка. Раз, тавчанка. Так, повесить, Так, Так, и что мы сделали а так это радио это свет о интим так дальше пойдем нам что-то надо вот туда Уи! нужен лом антенна чудом уцелела проводите отладку очень аккуратно сейчас вот ремонтируем вы ее доломали теперь не обойтись без специального оборудования и кодов активации интерфона которая зашифрованы в памяти штурвала если он еще цел так что-то добывать вот. вот вот вот вот вот вот Похоже вот вот на штурвал. Нужно попробовать подключить... Отличные новости! Используя свой гениальный алгоритм подбора узначных паролей, мне удалось взломать коды активации интерфона. Осталось собрать криптографическую так. станцию отладки и перенастроить интерфон по этим кодам, что с вашими умениями займет всего около пяти лет. 55. Э, ты ошибся опять. Так, давай залетим. Помните, что вы все еще можете впасть в депрессию. Да. <реклама> станция отладки. Металл 2. Проволока. Прочность. <реклама> Достаточно ресурсов. Резина. Так. Да. А лом мы сможем сделать? Снаряжение. Инструменты. Дрель предметы. Так, нам как-то лом надо, надо металл. Пойдем металл пособираем. Так, металл собираем. Кружка, кружка, кружка, кружка. Кружка ж нужна. Кружечка. Ручка вон там. Угу. Взять. Пригодится. Так, металл нужен. Люди гибнут за металл. Геота вам еще сказал. Сатана дата. Судя по править, первичному анализу разрушений, большая часть пассажиров лайнера погибла. Это можно назвать крупнейшей катастрофой в истории космонавтики причины, которая еще предстоит выяснить. Давай, дружище, я тебя спасу. Теперь мне не будет одиноко. Так, все, держи. Отдыхай. А что я с ним сделать могу? Ну, ладно. Пойдем дальше изучать. Так, мужика, кого-то спас. Так, металл. Это металл? Так, металл нашел. Эх, чанка, раз так. Оп. Оп. Сейчас мы все тут подсобираем. Подсобираем. Так. Вход-выход. Так, так, так, так. Оп. А это что такое? Красота. Красота! Мужик, что ты кушать приготовил? Нет, не приготовил. А что у тебя тут есть? Палка-чесалка. У нас здесь палка-чесалка. Спасибо, мужик. За палку-чесалку. Так, снаряжение. Давай, инструменты. Щуп. Дрель. писать надо вот так вот аккуратненько пописали и все так использовать так вода еда. не надо инструменты металл проволока а то есть это разные сюда предметы хорошо проволоку надо найти я за проволокой мужик ты это приготовь чем поесть вылазка в космос. Так, проволока, проволока. Может, на этом корабле есть проволока? Так, проволока, проволока, проволока. О, космос. Вот проволока. О, я гений. О, медиахи сейчас по нас собираем, дадим Вот еще проволока. Оп. Так, еще проволока есть. Лом, металл. Так. Так. Так, куда с проволокой? Нету проволоки. Уи! Как я точно вообще подлетел? Смотрим, что у нас с проволкой. блин, такая красота, засмотрелся. И чуть не задохнулся. Так, открывай. Мужик, я задыхаюсь. Мужик, мужик. А. Фу, ты все спишь? Хотя просделся бы стоп, так. Так, что-то создали. Так, э, так, так, так, так, откатки сложно, так. Ну все, что мы сделали? Еще делать что-то? И куда нам ее вставлять? для чего мы ее сделали так полетели вот я вижу удивительно что при таких повреждениях челнок все еще функционирует о радио Чернок функционирует. Ну давай, сойдем. Если вы уверены, что это именно то, что было изображено на схеме, попробуйте перенастроить этим приемник. Если вы не уверены, то при поражении током скафандра автоматически снимет мерки вашего тела для заказа гроба в нашей компании. Спасибо, что вы выбрали Всемирное похоронное агентство. На здоровье. Так. И чё, и куда? Я не понял. Использовать. Телефон сломан. на улицу. Так. Я не понял. И снова не понял. Будьте аккуратны с вакуумными пробоями. Удар электричеством такой мощности может привести к выходу из строя моих системы, и я не смогу гарантировать сохранность вашего трупа до приезда похоронной команды. Так. Наряжение. Инструменты. Лом. Так. Дружище, сиди, посиди здесь. Чё-то я не понял. Ну ладно, вызываем помощь. Так, внимание, выжившие! С ближайшей точки эвакуации за вами выслали спасатель чем а одежда. время, спасатели, превышает расчетное время вашей жизни на 4369 лет. Необходимо добраться до точки эвакуации самостоятельно, преодолев радиацию, но с вашими текущими навыками это невозможно. Для повышения вашего уровня необходимо создать какое-то дерьмо, навязанное разработчиками. Да. Да. Какое? Так. Так, снаряжение. Инструменты. Предметы. Объекты. Непонятно, что сделать надо. Ну ладно. Так. Что у нас красота? Ать, ать, ать, ать, ать, капелька воды. Так, у нас же есть лом, Мы сейчас можем чем-то разбирать. Ну-ка, давай-ка, иди-ка сюда. определить координаты выжившей. связь работает только на время, что дает прекрасный повод не отвечать и не отвлекаться, несмотря на возражение гормональной системы. зря мы спасли, мы уже одного спасли, второго спасем. так. <звёк> сород не вечен Давай, зайдем. Так, что нам сделать на снаряжение? Инструменты. Лом есть. Инструменты. Где у нас? Очищенный металл, батарейки. Щуп. Палка-чесалка, щуп. проволока, батарейки Очищенный металл, алюминий. Объекты станция. Дерьмо навязано... А, вот, вот это нам сделать надо. Очищенный минал 2, проволока, утолщенная изолента. Пойдем. Что-нибудь разберем. О. О, так. Вот, и проволока тут есть. И батарейка есть. У вашей собеседницы очень милый акцент, вызывающий фатальные ошибки в моих арматических функциях. Астероид? Яха! Разбили. А что в нем было? это вот капелька водички ткань. так в сидушках ткань есть запомним надо что с кислородным баллоном делать металл. Создать. Так. Объекты. Станция. Два металла надо сделать. А это что у нас? Пища. Создать. Из сопли, короче, делается еда. Вода, естественно, делается из льда. Так, хорошо так надо металл собирать вода вода вода вода вода воды воды О, Господи. Я, я, я видеть на радаре опасное место там много животных кислород туда не лететь если там вдруг Так, что это у нас ткань? Металл. О, еще космонавт. Все, полетели с нами. У, у нас еще один друг. У -и -и! У -и -и! Мы спасательная команда. Ты куда? Ты куда? Заходи. Вот так вот здесь будешь лежать. Вот так вот. Вот так. А! Серега, это что, твоя жена, что ли? Иди ложись. Вот, вместе лежите. Ну как, вальтом, что ли? Ну-ка. Где? Все, вместе спите. Так, все. Спокойно, значит. Так, что у нас? Эх, тачанка расточается. Так, вот металл. Сейчас мы его разобьем. И че, и один металл только взяли? Я не понял. Это как так? Ну ладно. Так. Лед. Лед. Датчики сообщают о наличии поблизости хладогеля. И его микроскопические частицы могут оседать на стекле скафандра, образуя красивую наличь, что может привести к ухудшению видимости. М -м -м. Так. Давайте. Ты еще жива? Я не суметь назвать моя координата, но тут рядом обломки, а слева тоже обломки. Ты должна помогать, умоляю. Помогать тебе. Почему? Не хочу. Так, ресурсы, металл. Создать. Ру, так. Давайте поедим, попьем. Так, вода. Сделаем воду. Еще сделаем воду. Воды много не бывает. Так, вернемся. Снаряжение. Попить. Попить. А. М. М. А, где еще вода? Так, снаряжение. Объекты. Станции. Утолщенная изолента. Ресурсы. Утолщенная. Резина. Х2. Резина. Так, резина есть? Нет, у тебя резина была? А, ты улетел. Пойдем, уж где-то найдем. Так, резина, резина, резина. Где резину взять? Хода гель. Тут резины, наверное, нет так ищем резину где резина Где моя резина так металл вы помните да там люди гибнут за мет... О, щуп у нас щуп есть щупом пощупаем так это лом это палка чесалка А, вот так вот. А я думал, щупом. Прости, моя акцент человечества летать по всей галактике, но все-таки с не суметь хороший переводчик. А, ты меня спасатель. Так, кислород. Десять. Так, ты меня спасатель. Так, сейчас мы тебя спасатель, сейчас тебя спасем. Так, кассету вставлять не будем. Резину, где нам резину взять? Думай, думай, думай, думай, думай. Давай еще. Резина, резина, резина, резина. Хватит гель. Резина. Где резину взять? Нужен лом. Чем тебе не лом? Так, резина. это что такое? Раз, Раз, два, два три, четыре, пять, шесть, семь. и сам факт сбивания старушек в космосе. Да. Я сам в шоке. Лед, лед, лед. А где резину взять? Так. Модель с рекламы Всемирного похоронного агентства. Выглядит хорошо даже без головы, но не рекомендую О. прикасаться к рисунку. Это могут расценить как домогательство. Секатор. Секатор теперь надо. Секатор. Секатор полетели. Эээ, где мой дом? А, вот дом. Секатор. Так, надо секатор. Терять. Да, я понял. Небольшие подвисания, но ничего страшного. Снаряжение, ресурсы, объекты. Снаряжение, ресурс, снаряжение, инструменты. Лом, щуп, дрель. Так, секатор те секатор брать. Странно. Секатор. Нам надо секатор. Секатор. Секатор. Это ножницы такие. Так, может внизу там что-то есть? Как секатор. Нам надо секатор где-то взять. Синий цвет обшивки. Это спасатели. Учитывая, что челноки для эвакуации имеют повышенную прочность, сила удара была невероятной. Скафандры спасателей похожи на похоронные, но мне всегда хотелось узнать принцип работы их фонариков, не требующих подзарядки. Предлагаю совершить с трупом акт мародерства в научных целях. тебя можем захватить. Так. Дом, милый дом. Где дом? Моя на монаторе по показывает сигналы спасательные челноки прямо в этой точке, но никто не отвечает. Наверное, там очень опасно, значит стоит а а слететь, слетать. А 7, 6, 4, 3. <связь> <связь> Я аж немного обоссался. Фу. Секатор. Секатор. Уж у меня секатор ездит, а я не знаю...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 О, ножницы. Как я удачно залетел. Ого, как то неудачно прилетел. Так, ну ладно. Домой. Домой, домой, домой, домой, домой. Так, нам надо секать. Кислород не вечен, мы это знаем. Так. Так. Секатор выкинуть снаряжение. Инструменты. Вот. Создать. Оп. Теперь у нас есть секатор. И у нас есть резина. Резина, резина. Инструмент, ресурсы. Мы можем создать проволоку. И тачанка, так, станции. Вот создаем. Дерьмо навязано разработчиками. Сейчас как спасем все. Так, и что нам с ним делать? Цифра 3.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 То есть это я просто хернёс, страдал, да? Удалить от себя. Так, кто это? У меня большой биус и стройные ноги. Хотелось, чтобы ты знать и мотивировать меня спасти. Да, я уже вон сделал. Сделал какое-то дерьмо, навязанное разработчиками. Так, так, так. Что делать дальше? Доберитесь до точки эвакуации. Отлично. Чем мы можем сделать? Снаряжение. Фонарик. Лампочка нужна. Так, стекло, пластик, алюминий. Рулон. Свинцовая краска, алюминий. Так. Ого. Полторы тысячи. Так. Что надо исследовать, значит. Так. Вода. Еда. Что еще есть у нас? А, вот тут резина была. Давай, взлетим сюда. Тут резина была, я видел. Видел, помню. Так, секатор на троечку ставим. Добывать. Ну аккуратнее, вырезай. Сколько пропадает резины? Так, дальше что у нас дальше есть? О. Проволока. пустевшие залежи. А, там что? Так, сейчас туда слетаем. Сейчас заправимся. Кислородом. Так, готов. Какой-то пуп. Так, где это? Вот сюда, тут недалеко. Летим, летим. Пей ешь здоровье, что мимо мало. Так. Технический отсек обеспечения. Почти целый. В таких устанавливаются кислородные станции, попасть внутрь было бы большой удачей. откройте откройте впереди обнаружен самый большой презерватив в мире и выход газа вероятнее всего кислорода я. Yeah. Галлюцинация. 4, 3, 2, 1. Успел. Так. Жажда температура опьянения. Нет, просто поедим, просто... Просто попьем, просто попьем. А, и правда. Так. Просто поедим. Так, ну, давайте на этом закончим. А, если кому-то что-то нравится. Ты не жената? А я вот нет. Но очень хотеть. Если жить, мы могли бы пойти свидание, Ты меня спасать? Конечно, сейчас закончим а, данную серию. Если всем понравится, то закинем еще одну серию. И еще одну. А, сейчас всем спасибо за просмотр. Всего доброго. Пока.